Одноклубники, всех приветствуем! Сегодня у нас на обзоре очередной большой мотобуксировщик Букс Клаб шириной гусеницы 600 и длиной 1700. На данном буксировщике установлен двигатель Лифан. Мощность двигателя 20 лошадиных сил. Также присутствует реверс редуктор для передвижения вперед и назад. Так как этот мотобуксировщик Будет использоваться вместе в паре с толкачом. Мы не стали выводить ему пару. И также будет сниматься руль. Под капотом у нас спрятался реверс-редуктор для передвижения вперед-назад. Редуктор установлен на основание, что позволяет натягивать цепочку. Двигатель представлен с электрозапуском. Дополнительно стоит э, аккумулятор 12 на 10. Двигатель можно заводить как с ключа, так и с кнопки. То есть переводим заслонку. Убираем заслонку. Вот двигатель завелся. сушилку вывели пока что на руль на буксировщике установлена подвеска это подпружиненные склизы для передвижения по рыхлому и глубокому снегу по просьбе клиента сделали большой грызговик так как передвижение будет на толкаче, чтобы меньше попадало снега в сан. То есть помимо стандартного, который у нас идет в базе, мы сделали еще, добавили гусеница длинная. Называется буксировщик лонг. Также сделали поддерживающие.. Ролики, Чтобы верхняя ветвь в Не прогибалась И во время движения Не колебалась А была спокойна Двигателя 20 сил Вместо 7 ставится теперь 11 ампер Здесь установлена катушка 11 ампер На толкаче Были установлены Две светодиодные фары По 27 ватт каждая Также ручки с подогревом мы используем нагревательные элементы несъемные ручки вывели зарядку аккумулятора и кнопки заводка двигатель свет и глушение рычаг газа здесь установлен тайговский с подогревом нагревательный элемент присутствует уже в курке Толкач будет устанавливаться впереди буксировщика. Рулевой у толкача устанавливается на обвязку саней. Данный букс уезжает в Архангельскую область, в район. Владелец является нашим одноклубником. Александр обещает отправить нам видео, фото со своих поездок. И как он эксплуатирует, и зачем ему нужен такой большой буксировщик.